Приветствую всех любителей видеоигр. Интересно, а год еще далеко ли мне проходить осталось или нет. Чем самое такое вполне себе необычное – это то, что я еще не открывал ни одну дверь. Вот это стеклянную. Стало холоднее. Наверное, мы почти на вершине. Вот. Из-за того, что мы почти на вершине, мне просто этого не, это реально не дает покоя. Для меня игра идет вполне себе просто, да, как бы. Уже мне не... скоро, мама. В целом бы мне не приходилось бы изучать сильно мир, ну там смотреть, лазить по кругу кучу всего собирать и все остальное. Как? Она просто идет своим чередом. Вполне себе неплохо. Область открыта. Смотри, вершина. вершина мы горы. рядом. Вот, нам прям совсем чуть осталось подняться. Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Ну хочет его починить, почини, да? Да. Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться, с плохим оружием нет. Взял, выкинул просто. Пока стрелку. сойдет. Хорошо. А, он ее обломал. Все, я понял. Да. Вот. Иди. Вот это, вот это он сейчас спокойно Объяснил, не ругался, спокойно. ничего Смотрите, как охрененно Снег просто сделан Бля. нет слов Так, да, после битвы с драконом Это было неплохо, но против них Топор не очень, да? Так, удыри-ка топор Блять, а как убрать? Ага, стараюсь. Минус один Второго туда же Отправить надо было Ай, все-таки ударят, парни. Давай. Ох ты, сука. Ох ты, блядь. Да вы, аху, что ли, не приносим. Но он тут это самое. Да ну на. Тихо, тихо. Блин, а может их пинками отсюда выкидывать? Смотрите, он как кубарим пополз. Да нет, вообще прям офигевшие какие-то ребятки Мы сейчас будем их просто с ноги скидывать Вот так Нахуй Бля, вообще гениально И сражаться долго не надо А то у меня топорик-то не очень Да падай уже, катись отсюда Так, я все пойдем? Нет, не все Блин, ну то, что сын сейчас так говорит, конечно Вот сейчас вот не очень звучало, если честно Мне это не очень понравилось так, это его поднять выше, а мы пойдем Сначала еще сюда заглянем Здесь явно что-то интересное есть Только 4 из 6 я нашел, но мы обязательно посмотрим Как это выглядит Так, стоп, а где? А, вот вверх дном А, это вот этот вот бокальчик мы нашли Выглядит ничего-то, кстати Я, кстати, так и не понял а... Малой, а ты где вообще? Как вообще открывать эти субтитры? Я, может, чего-то не нашел? Ну или чего-то не сделал? Но мне кажется, нам на обратном пути пока что делать. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил Опа. его. делаем важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почему знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они? И я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдер, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Отлично. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Так, а мне куда? Так и будет, правда? Я просто хотел их послушать, потому что раз уж они меня уже ищут таким скопищем, значит здесь что-то далеко не так. Не, вообще я мог вмешаться, я не спорю, я мог вмешаться. А, ну вот и вы, легки на помине, татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Какой знак! Он не знает, кто и ты. Черт. И меня это устраивает. А. а ты кто? Я, величайший посредник для богов, великанов и всех созданий Девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все воины и все сделки. Мое имя Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны, сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь Ой. уже. 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю ты. Дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она Чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, в стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Вот она, способность молодого человека. Это самый последний известный мост в Йотунхейме. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это... Может, пойдем по мосту? У нас есть Беврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Я сегодня не занят, блядь. Как мне это нравится, на самом деле. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? ведь он о нем знает о Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? Mm -hmm. В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет, ты будешь мертв. <свят> Попробуем такой. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это... Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Это правильно. Ну Брат, что? -то. Сперва послушай, мало ли как оно. Так. Мальчик. Чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Даже глаз потух. А веревочку это правильно, можно повесить на пояс Тут у нас уже как-то висела одна голова О, как-то, ну давным-давно И то неправда, голова у нас висела Вот примерно точно так же освещала нам иногда путь мы Да, в хорошо. мы отправимся затерянный мир великанов Это, это... времени Ну да, я это и хотел сказать А я боялся, это конец, что это все Так, а давайте-ка... Это мост в Йотанхейм он похож на те странные двери Да, и Наверное, судя... Мимир поможет нам во всем разобраться Если мы его воскресим На самом деле, уж уже достаточно долго прохожу игру Если нам встретятся те ребятки Ну, вы знаете, о ком это я То я их буду рад завалить, если честно Рад уж они, сыновья Одина, приходят его помучить каждый день То это, конечно, не интересно. Но вот то, что они ему выкололи правый глаз, а левый оставили Это, конечно, немножко зря Ему надо было еще давным давно выколоть все два глаза, учитывая то, что он умеет ими делать. Ну это если я так задать. Ты задумал. помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями к югу от озера. Я знаю, куда идти. Это хорошо, потому что Надеюсь, я не запомнил. А так он сам попросил, алло. Блин, еще и возмущается. А, я думал здесь что-то есть. А жалко. Ладно, погнали Наконец-то, мы пришли, то есть мы пришли на самую высокую точку А по сути, она не самая высокая И тем самым Мы пришли сюда Интересно, почему он пишет, что вы пока не можете сюда отправиться Хотя, судя по всему, мы потом сможем телепортироваться Так, энтер, да? Ну, не так, по крайней мере, кажется Мы потом сможем телепортироваться ведь в целом... К нам в дом пришел Бальдер, Один из асов. Бальдер, И ты с ним сразился. И победил. Да. Сын Одина, про Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Запомнили? Лопа, конечно. Но я надеялся, что мы найдем на той горе великанов. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змеи. Он, наверное, последний в своем роде. Я чуть-чуть было бы не в своем пути. Своих. Ну, я про твою семью. Да меня, мама. Откуда ты родом? Кто, мать и отец? Не Время сейчас для этого. Да, ему сейчас вообще никак не рассказать про это. Потому что он пытался убить и уничтожить Бога. Точнее, он пытался уничтожить одного Бога. Но да ладно. Привет, а мы к тебе в гости. Брат! Хватит жрать. Бро! Что? Дай пожрать Через спокойно. Плечо и я же яру тебя над духом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. <свист> Оставь его. <свист> да что? Вы уже нарушили мою одиночество. Можете составить компанию? Можете. Должим. Не Славно. Я вам и не предлагаю. <свист> Слышь, Видели твоего брата? Чем и поздравляю. И небось опять дали ему в Досталь поизгаляться над моим топором. М? Ну, показывай. хе хе мне так нравится их соперничество. Просто он сначала дает топор одному, тот его улучшает. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Потом другой улучшит, потом третий улучшит и так далее, и тому подобное. Он -то там не отощал... О, да он нет. волнуется хорошо. о нем. Так лучше Все-таки волнуется о нем Бля Ну и что вам еще надо? Так, ну, давай-ка посмотрим с работу, Я на левиафан не нашел, да, бывает. пламячка? Но ну, ничего страшного а Левиафанчик а в принципе улучшит Да, Но хорошо В семье весь аппетит мне достался Конечно, скучает. Тут вы-то думали Так, рукоят для топора Лучше мы не можем, потому что у нас нету сплава Я бы, кстати, лучше рукояти улучшил Так, испродать мне ничего не могу Ой, подожди, подожди, подожди, подожди Сейчас все устроено Малому, малому на грудную броню надо посмотреть А, ну да, у них все разное Броня для бедер А что нам не одета-то, кстати? Блин, а дайте посмотреть, что на мне одето. Броня. А, у меня все синее. Вот это я молодец. Единственное, только это бедра, да, получается? Да, для бедер надо посмотреть что-нибудь, чтобы еще можно было вставить камень. Броня для бедер. А, пояс древних. Защита и восстановление неплохо так усиливает. Это только защита. Ну, блин, я почти пятарик силы потеряю. Но здесь есть место для чар. М -м, повышает сопротивление холоду огню и яду на процента. Броня из источных пластин, бла-бла-бла, и -бла -бла, все такое. А давайте сделаем. Как тебя-то наш? Я-то ее уже зовут. Да, спасибо, выбрать. Да, я стану чуть-чуть послабже, но чуть-чуть потверже. Плюс я к броне, к броне. Приделаю чары. Так, чары желательно бы на. Чего? А, э, не себе, сколько у меня чар. Так, э, восстановление. Храбрости плюс 2 это мало. Уменьшение урона от всех темных эльфов. Пофиг. Пофиг, пофиг. Высокий шанс получить прилив здоровья при успешном парировании. Высокий шанс получить благословение рун. Бла, бла. Защита. Ну что-то мало. Что-то как-то мало. Прибавляет. Хм. Ну ладно, давайте пока оденем эту руну Ладно, так уж и быть Покажи-ка мне еще руны свои какие есть дело. Так, ну улучшить это понятно У меня все равно не хватает а, Купить Чары Понятно, ничего интересного А в чем разница? А, с большим запасом здоровья и с небольшим Давайте вот этот купим Небольшой. С небольшим я тоже смогу справиться, поэтому главное, чтобы он был. А то тратить столько серебра. Ну, столько денег на это все. Береги себя! Спасибо. Так, ну мы вернулись сначала. В, в истоке, скажем. Теперь, Теперь надо спаус. Сперва найдем лодку. Лодка уже есть. Такой голову ему дал, типа так да, и Теперь. Вон там, за большой тора. А где статуя Тора? Подожди Где статуя тора -то? где статуя Тора? Почему я не вижу? То, что ты сказал про Скорпионов Что делать зло в его природе Мама именно так говорила про богов Твоя мать всегда говорила правду А, вот она, статуя Тора Только сейчас заметим Хватит истории. Ну, почему ходит истории? историю? мне нравились твои истории А, просто другой стороны надо было ладно Так, поговорите с ведьмой у нее дома Хорошо Может, правда не будет истории рассказать? Ладно, давайте хоть душ примем О, все, помылись уже лучше а Блин, этого же, кстати, по-моему, на запись не попало Я как-то уже сюда возвращался а из-за того, что вода убыла, я не смог, короче, подняться к вене. <с> Чтобы вы понимали. Это было смешно. Но теперь у меня есть стрелы специальные. Я думаю, в принципе, с этими стрелами я как раз смогу пробиться к ним. И тем самым смогу подняться. Что уже? Отлично. Еще плюс мне надо будет открыть зеркальные двери. С этими зеркальными дверями уже будет видно хотя бы, что я могу сделать. Хорошо, что здесь есть телепорт. Но мне все равно надо будет вернуться в начало. В любом случае. Интересно, он каждый портал сможет открыть? Или как? Вот поэтому я и не мог подняться. В целом. Потому что я такой приплыл, смотрю. Она, умеет, но ли Она вроде искусна в своем ремесле. И терять нам нечего. Кстати. А если не получится, мы голову себе оставим. Нет. Но можешь скормить ее рыбу. Uh, если судить по прошлой голове, которая у него, у него висела, скажем так, на поясе То он ее вешал, по-моему, за волосы, не за веревку, если мне память не изменяет А тут он аккуратненько обернул его красивую голову веревками Так, я не понял Стоп! Так, херен Вообще страшно ты серьезно. Тут где-то ведьма вот эта самая Ой, а ведьма очень это самое. Очень к да. Как это сказать? Очень... блять, я забыл эту фразу. Да блок, блок, блок поставь. Но на молнию она реагирует божественно. Ой, это мое. Ой, я так забыл, что они взрываются, бля. Так, не, прежде чем мы пойдем именно к ведьме, нужно осмотреться. Потому что здесь, смотрите, еще что есть. Так, на Т, да, менять? Вот так, ну-ка, Нет, ну-ка поменяй. Тоже не то. Я везде проебался. Так. Еще вот эту штучку надо будет взять. С того, что вода опустилась, нельзя не так удобно двигаться. Так, поэтому ничего нет, падай. Так. Так, так, так. а а, я ж пока ничего не могу с ними сделать. <связать> да. Эти глаза мне пока никак не помогут. Значит, идем к виду. Может быть, с этой головой я все-таки смогу что-то <связать> делать, когда попаду к нему. <связать> а, он же не может сломать, да. Похоже на выход. А че? А! Я что то ступанул. Топор возьми. Как там бросать? Ага. Так, подожди, какой выход? Подожди. Мне теперь стало интересно разломать все печати. Я еще даже не знаю, что это такое, кстати. О, чего что? Что? Не понял. Вот это я сейчас удивлен. Я думал, эта штука как-то там что-то мешает. Это не только ключ к Рона Муспельхе. Здесь еще и руна пути. Собранный. Та... Вы можете читать надписи на языке мира мус -пельхейм. Вы можете попасть в мир мус из комнаты перехода. Хорошо. Так, и что это за штука? Нет, она не поддается ни свету, ничему. Ладно, ну нам сюда. Так, куда мне? Влево, вправо? А, я просто не увидел, что здесь можно прыгнуть. Сын, прочитай Назад, пожалуйста аси. Похоже, богам тут не рады. Да, здесь-то точно не рады. Вон она, надеюсь, она нас помнит. А чует это ей нам не помнить-то? Ей, Фу, блядь. о, ну ка малой. А, сюда надо эту штуку. Как называется-то? Стекло, о, а вот и оно. Вот это вот самое, да, надо туда принести. Не ожидал, что оно окажется настолько близко. Ну, как только я его сюда вставляю, то, по-моему, его вытащить не могу. А, нет, могу. А, бросить я его так просто не смогу, Ты точно. А хорошо, что он быстро успевает записывать, чтобы это самое. Я могу его бросить? Там на Е, e, на f, на G. То есть... А, на Е e могу его бросить. Ну, все. Бросай. Туда вниз. Там вот как раз есть местечко, куда надо засунуть. Ладно, пофиг. Оставайся тут. А то времени не так много, а то я уже столько всего сделал. Чёрли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышал в голове. Чёрли. Чёрли? Звучит... Необычно. ты, блять? А ты что думал? <ctions> вот это прям... Ой, а я даже это самое... Понять не понял, что он уже тут. И чё вы тут появлялись? Вообще бесполезная мяфта, я да, хорошо, он даже не нападает на меня. Бесполезно. Но с прыжка удар его мощный. Не-не-не, не бойся, не бойся, Ты мы всех лучше. убрали. Ты стал лучше, естественно. Так, читай. Может, конечно, у нас уже все есть. Но любого, кто ступит сюда. А означает это? Хер знает, я понял. То есть я только что сейчас зря спрашиваюсь если честно. Вот этот теперь прочитай. А, то есть я не буду читать, пока. Оль... Богу воронов, повелитель висельников. Это про Одина. Так, а что это за подъем? Я здесь не был. Я не помню, чтобы я здесь был, если честно. Я точно здесь не был. Просто. Отвечать Так, но я сюда должен буду зайти, как я понимаю. Опа. Пиксар. Либо Пиксар, либо еще что-то. Ну Ты чего офигел, что ли так со спины нападать? Ладно! Вообще бесстрашный. Я тут тоже Со спины хотел напасть. О! Так, подождите-ка. Вот это не просто подсказка. Сюда. Ой, теперь прочитать но Я теперь помню, почему он не мог прочитать. О, я это знаю. Это виндер. Ветер. Наверное, это слово для чаши с песком. А, спасибо. Пригодится. Так, а теперь что мне тут-то делать? Тут я что-то пока не понимаю, какие буквы должны. Кстати, 2F. B. Б опять же. Это. Опять это Б. А тут одинаковые беты есть. Нет, нету. Я что-то не понимаю. Это я сейчас открыть не смогу, да? Да, не смогу. Сундук запечатан рунический майк, чтобы открыть его, найдите и разгадайте. Три печати. Три печати. Как я понимаю, это первое А как мне ее разгадать? Правильно? Ладно, хорошо, как мне понять, что я сделал правильно? Ниже ничего нет Тут всего две буквы F B и B Ну, в принципе, в плане последовательность. Все должно быть просто Ладно, я, конечно, пока не понимаю ничего. Пойдемте отсюда. Я прям, не знаю, не понимаю. Ох, значит, об этом позже. Так, это для песка, хорошо. Да не тот ты поднял. Вот это ты поднял. Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть. Я знал, что ты жива. Привет. Нас. Ой, а ты можешь оживить голову? А, я очень понимаю, такой, что... Такой вопрос. Погоди. Где ты это взял? Опа, Эти некий. стрелы. Дай их мне. Быстро. Ну это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще уничтожих. Понял? Чего, Ты чего, меня чего? понял или нет? Отвечай. Да, я понял. Если найду, уничтожу. Очень хорошо. Прости. Если да. хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну? Что там за голова? Интересно, чего же она так боялась? Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? Нет, он сам. По его просьбе. Вот. Он сам. Он сказал, что ты его живишь. Я? А ты не ослышался? Нет. <сх> Будет говорящая голова но бедрах болтаться. Так трын трын трын Будет Эмили, пиздеть постоянно еще один. Я У -у -у. уже очень давно не занималась древней магией. Подержи. Давай посмотрим. Ну... К счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Спасибо. Аккуратно, я старался. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Получилось! Покажи мне Эй, мир слышишь? Да О, Фрейя, давно не виделись Хорошо выглядишь Я сделала это только для них Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым я бы поклонился, если бы... <смех> если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрея никогда бы такого не предложила. Фрея? Ты что, богиня Фрея? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? О, да. Сын, ну, сын что -то уходим. Так посмотрел. Ну? живо. На сына. Не за что. Теперь понятно, почему она нам помогала. Зачем? Она богиня. Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра, озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхере. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. Mm. И кстати, Йормунгант. Блестящий собеседник. Хотя по виду этого может и не скажешь. Я так и не понял. Ага, стрелы у нас <связывая> есть разница. <связывая> Хорошо. А кто нам дал эти стрелы? Я уже что-то забыл, если честно, кто нам дал эти стрелы. Но это был подарок. А, кстати! Точно, я же могу теперь мосты открывать. Точно цель. Я совсем забыл про эту способность. Так, подождите, так, это, это не кораблю. Нам сюда. Так, если я могу открывать мосты, не значит ли это то, что... Где я открыл, блядь, мосты? Какой молодец. Открыть мосты открыл. А где, куда, зачем? Разбираться еще в этом, Да. Оно самое, мне прям вот так оно и надо Так, это мы поднялись выше или ниже? Я что-то не понял Это мы сейчас будем опускаться ниже Не нужно упасть, наверное, сюда Так, да, все, отлично Теперь идем сюда Отлично А, во Так, эту штуку куда можно бросить? М -м, меняй, стреляй Взрывай Отлично. М -м так, я не нашел, кстати, еще две эти штуки. Т одну нашел, две нет. Но где-то здесь должно быть видно, где оно находится. Так, еще я не понял, что вот это за штука. Как с ними работать, как с ними быть. Вот у стрека я бы спросил, честно. Так... Ага, две из трех. Ой, сюда еще надо кинуть это. Вот ту штуку, да. Осталось только быть более внимательным и найти еще одну печать. Шума! Ну, в таких сундуках, которые прям. Как это? Которые очевидны, ничего интересного не лежит. Ну, в целом, да, там всякие запчастички всякая такая хрень не нужна, короче. Так, а что у нас тут, я забыл. Тут у нас был сундук. Хорошо. А, Малой-то зря сюда поднялся, рановато. Так, где искать еще одну печать? Думай, думай, думай. Там еще дерево неизвестное. Блин, походу нам еще все-таки дадут каких-то способностей, которых мы не знаем. Кстати, нам надо подняться сюда наверх. Мы же собрали полностью печать, по-моему. И с помощью нее мы уже сможем... Опа. Вот и третья. Да-да-да, сначала сундук, все верно. А потом уже двери и все остальное. Блин, 10 минут просто. Капец, время летит. Яблочко? Нет, рок. Какой? Второй стрел. Еще один там, один там и красота. Еще одна прокачка. С каждым разом становится все проще и проще. Так, ну надеюсь, то теперь с дверью у нас будет все проще. Так, сначала все с... сборы. Пожалуйста, тайная комната, пятая из семи, еще две комнаты. Так, карта с тайничком. А чего? Я нажал Т, а у меня найдено какое-то новое место. Ну ладно. А, у меня это самое. Вот, дар черепахи. А я там стил. Так, дар черепахи. Там, где листья красные, а мог зеленый, я зарыл свое сокровище. Там, где спит черепаха, э, путь будет долгим, поэтому я беру с собой лишь самое необходимое. Остальные пожитки останутся под бдительным присмотром каменного лика, пока я не вернусь. Угу, mm -hmm. две карты сокровищ Которые мы не нашли Так, ну и естественно попробовать открыть дверь Волшебный замок И опять ничего не вышло Ладно Бл*** Прости, не могу Тупая, как же ты не можешь о, да ладно. Ей надо было еще по щам не стучать. Ого, ты меня пугаешь. Да а ладно. Вон! Где? Где? Кто? Кто? А ты не думала, что ты Дурец. Да. Думать мало кого. Учили головой, если честно. А, цепь-то у меня ничего не опустит. Еще одна чаша с песком Как та, в которой я рисовал руни. Только как туда попасть Отец, посмотри наверх Правда, я смотрю Но. Но. Да Ладно Читай пока что Ну? Ну? Ну, блядь Ебаный рот Вот Ладно, у меня нет слов Правда, нет слов Угу Залезть на эту херню я не могу Но подвинуть я ее могу Теперь вопрос Почему Блять Ладно, сын, топай сюда Теперь я понял, почему Молодец. Еще немного. А чем я занимаюсь? Так, хорошо. Да, это и впрямь чаша с песком. Бау. Баула что означает? Нам не сказали. Все, конечно, очень круто. Мы открыли еще один сундук. Но туда меня не пустили. Ерунда. Так, нет, закрыть. Рунный призыв, это пока не интересует. Почему он здесь запрыгнуть не может? Он же прыгает высоко. Блин, я зол на эту игру начинаю. Начинаю злиться на нее. Потому что, блять, некоторые такие вещи... Такие... Понятные. Естественно, и дураку было понятно, что мне так действовать надо. Ладно, Потом разберемся. Ах. Зараза на самом деле. Но все так запутано и приходится возвращаться несколько раз делать. Все. Так, тут я был, там я был, тут я был. Все, нам на, нам вниз, вниз. Дойдем до места с этой самой, как она. Uh, скажи, я скажу Скажи, я зато Дойдем до местечка Прохождения будем заканчивать Ну то есть, когда перейдем в новый мир Будем заканчивать тихонько Так, а теперь вопрос А, нам нужно сюда подуть фрок Хорошо Зачем учиться, когда я могу просто телепортироваться? Правильно? Я тоже так считаю. Мимир, М -м -м. почему Фрея плюнул тебе в лицо? Нет. говоря о Бальдере. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдер неуязвим. Ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдер неуязвим ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Интересно, ему так удобно болтаться? Хотя он был, сколько, 160 там? Или сколько там? 106, кажется, с хреном зим? А, как поговорить со змеем. На середине моста есть Рок. Отнеси меня туда. Наконец-то, это Рок. А может, ему показать головешку? Хочешь посмотреть на головешку? О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Ну и знакомый. О, почему ты мне не сказал? Он У него сам спросили. знает. Я я знаю. У тебя это надо! Ты Тихо! <свят> Короче, я уже пожалел, что спросил. Понятно, они друг о друге разговаривать не хотят. Судя по всему, мне кажется, он многим успел насолить. знание это же большое. Хотя, кстати, знаете, что мне кажется? Что он же и. Своих. И, ну, он же этих двух гномов и поссорил, мне кажется, если честно. Ой, я ее раздавил. Ладно, ничего страшного. Ну, там такая какая-то ящерка ползала по я ее случайно раздавил. Малой, ты где? А, малой, я тебя потерял. Хорошо, дай мне подуть в рог. Дуй, конечно. Сейчас он его туда... Он там сидел, чилился, никого не трогал. Передыхал, так сказать. А тут кто-то, блядь, дует в рог он сейчас такой охуели. Ладно, мне не надо быть сражаться, я правда не очень готов. Он это Один поставил тут эту статую в честь Тора, а мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали и будут впредь наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Блин, вообще офигенно. Давай поговорим. Ну, пожелайте мне удачи. О, нифига себе, как он разговаривает. Парни, все в порядке, он меня помнит. Кого ж ты не знаешь? Моу. Понимать бы, что он говорит. Он соболезнует вам. Ой. И поможет. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотенхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебная зубила откроет ворота К счастью, я знаю, где оно Совсем рядом В другом мире Он сперва будто разозлился А, он подумал, что вы друзья Одина Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезво. <связь> а сейчас ты уже напиться нормально не сможешь Спасибо за помощь Смотри, он там нам вода еще ниже Можно увидеть и башни миров, и статую И я вижу, где еще полазать на берегу где этот резец? Отлично. Найди лодку, и я покажу путь. Ой. Так, значит, он еще сильнее вышел из-под воды. Я, наконец-то, могу поплавать по краям. Все, осмотреть. Блять, но некоторые же вещи я все равно открыть до сих пор не могу, потому что у меня нет этого волшебного риса и так далее, тому подобное. Но на этом, в принципе, будем заканчивать. Я бы хотел, на самом деле, на этот раз закончить на этой голове. Но все. А, все, смотрите, он теперь как бы это самое... Он теперь по-другому лежит. А ты хочешь скушать мой топор? По-моему, он тебе в прошлый раз понравился. Ты его там глотнул что-то. Ну, По-моему, я до него добро снимал. Не а если я это самое. Ой. Да не, нам просто замахнуться. По-моему, хуй. <гас> Звук воды был. Ладно, а на этом будем заканчивать. Все, да. На этом серии закончится. Блять, не знаю на чем. Ну, давай на ТВ закончим. Сейчас, подожди, я повернусь, как-нибудь красиво здесь, вот прям аккуратненько. Вот так вот, да. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте видео, ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Спасибо всего. Пока-пока.